Ребята, привет! Сейчас лето, и самый дешевый овощ, который я нашел в магазине, это кабачок. Итак, я предлагаю сделать итальянское блюдо из наших обычных кабачков. Называется пицца из кабачков. Поехали! Нам понадобится непосредственно кабачки, сыр, яйцо, помидорки, маленький кусочек колбаски и буквально столовая ложка муки. Соль, перец по вкусу. Кабачки нарезаем на крупную терку. Отрежем попки. И погнали! Два небольших кабачка, или один покрупнее. Кабачок натерли, ставим сковородку на огонь. Немножко растительного масла. Приступаем к изготовлению теста. Нам понадобится небольшая миска, в которой мы все смешаем. Кабачки. Есть небольшой секрет. Для того, чтобы пицца получилась плотной, из кабачков надо убрать воду. Для этого мы их сначала должны посолить и дать немножечко постоять. Когда кабачки пустят сок, сок надо вылить и отжать их хорошенько. У меня такая крупная каменная соль, но можно любую использовать. Главное, чтобы она успела раствориться. Перемешиваем кабачки с солью и даем им настояться, пока они не пустят сок. Это, знаешь, похоже, как снежки зимой делать из снега. Все, отжали. Получилась такая сухая масса. Смотри, сколько воды в кабачках, сколько они отдали сока. Теперь готовим тесто. Все очень просто. Буквально ложечка муки и одно яйцо. Яйцо, кстати, не обязательно, можно и без него обойтись. Все, готовую смесь просто перемешиваем. Получается такое тесто. Из кабачков, чуть-чуть муки и одного яйца. Готовое тесто выкладываем на сковородочку. и размазываем его по всей сковородочке, как блинчик. Оставляем запечься буквально на 4 минутки, а сами в это время готовим ингредиенты для пиццы. Какая пицца без помидоров? Я использую сливки, но можно использовать и черри. Помидорки готовы. Нарезал колечками. На крупную терочку натираем сыр. Лучше всего брать сулубуни, но, в принципе, подойдет любой. Пицца такая штука, чем больше сыра, тем вкуснее. Нарезаем колбаску, желательно тоненькими-тоненькими кусочками. Достаточно, ее много не надо. Ну, все, все ингредиенты готовы. Надо перевернуть тесто на другую сторону. Для этого используем тарелочку. Накрываем, переворачиваем. Ой, какая красота, смотри, как запеклось. И обратно в сковороду. Опа, готово. Пока запекается обратная сторона, Кладем ингредиенты прямо сверху. Выкладываем колбаску, прям как в пицце, по кругу. Быстренько помидорки, красота, красненькие. И обильно все это посыпаем тертым сыром. Высыпаем весь сыр и накрываем крышечкой, чтобы сыр расплавился и все немножечко подпеклось. Все буквально 3 минуты ждем. Ну что, ах, вроде готово. Выкладываем все это прекрасное пиццу на тарелочку. Вуаля! Ой, как хочется это попробовать. Пробуем. Ох, это тягучий сыр. М -м, ребята, очень вкусно. Главное, полезно. Мало муки, много овощей. Самое лучшее. Летняя пицца. Рекомендую. Давай, Слава, подходи, пробуй. Давай, я думаю, когда-то позовет. Я уже пока ходил, несколько раз хотел mm -hmm. попробовать. Mm -hmm. Mm -hmm. Что скажешь? Класс? И очень вкусная, сука. Я никогда не ел еще такой пицы, именно из кабачка. Кайф. Летай. И реально очень вкусно и полезное блюдо получилось.